Главное и вход. Я короче хуй знает, где здесь труба такая огромная и пожарка около нее сразу. Это где я, блядь? Я побежал к зеленому дому. Попробую залутать. А тут у еще машины, это их машина, походу. Что за машина? Я бегу к зеленой машине. Ну тоже легковушка красная красная такая я подбежал туда где нас убили смотрю труп а так вот я уже в городе бля ебать он начал что-то искать в земле, сука дебил ебухи а. ублюдище сука ненавижу блядь. что такое начал что-то искать в земле чипа ебать он разрядил все эти обоймы натуре да, да ба да. блять тупой и трупу а? трупы, и и щас, трупы. Щас, э, ты, ты, да мой моего трупа нет вот и взял он я в красном а в красном лежит смотри, красный себе. дом чувак зажл Смотрел, что бежал. Напротив зеленого дома. Он был залутанный. И он еще общался с кем-то. Так, который глубже, да? Он напротив зеленого. Он, Заходите в красный, вы еще успеете, один дом. Да? Я вижу, я вижу входы, типа, ухода. Ебать, ебать, он меня рашит, он меня убил. убил. Пиздец, я не могу. Чекай вход. Как, он у красного дома у красного дома, вход открыт он, он там стоит, у меня уеб уебашень не, чеснок, блять, он уже у меня был, блять опять он, блять, третий раз попадается текстурь, вот он перезаряжается ехать, пи***а, блять блять, ребята, я не знаю в каком я городе, нахуй, или блять, это электро или нет нахуй, его, патроны перекладывают раз попадается у тебя ч рожок или барабан не, акс, не акс, АКМ за барабаном? Да, 75 патронов. Ага, да, отлично. Ну чекай Тексты и вход. Там вход открыт. Я его не заметил, блядь побежал хотел. Да это, вот я в легко нахуй. Хули здесь две нахуй пожарки? Стоп, здесь нахуй там опять толпы, блядь. Куда мне идти, блядь? Не знаю, я же все, я не даже все, блядь. Каю не забивается. Ты в нашем Почему? красном доме, да? Слышь? Я в красном да, тебе в окно не вижу нахуй в окно я не вижу я понял а где они блядь он уходит стоит опа здесь еще одна машина проехала мимо mm -hmm. а не не не что то стало там блядь вижу вижу вижу вижу там заходит там заходят, воду, увидел он прыгал вот он стоит щабну его ща пацаны, ёбану его сейчас а, давай давай давай чувак он меня я его походу заходи в красный дом там весь просто кидаешь себе вы оба сдохли одновременно, ЮАРД умер, АСКРОС убил ЮАРД, ЮАРД убил АСКРОС. Второй раз, блядь, так, сука, и на... как и на видео, блядь, опять умно. А, а где они, <связывая> да, все, блядь? Где? Да всё, да, <связывая> блядь, всё, блядь, всё, заберевись. А вот и в каждом нашем доме же, здесь никого нету. Всё, всё, Который все. глубже, не который Ильяну с метовки, а который там. Ты, ты понял? Да. Стой, возле трубка ловит моего, я слышу шаги в обстреле. Это я. А, это ты все. А это ты все. Ну все, давай, запиляйся.